Друзья, привет, у кого есть велосипед, вот обзаведитесь вот такой штукой. Это защита вот этого вот узла на велосипеде. Классная штука, выручает. Я купил за 190 рублей. Монтируется вот на болтик и прижимается к на ось. Такая штука классная. В любом веломагазине продается. Нужная вещь. Вот так она сверху выглядит у нас. Она не торчит сильно. Вот такая вот полезность, имейте в виду, подписывайтесь, ставьте лайки, будет еще много интересного. Всем спасибо, всем пока.